«Привет, друзья! Какая программа лучше, Вилком или Бернина?» Примерно такой. Вопрос возник в Инстаграм. Ну, может быть, я, конечно, немножко неправильно его интерпретирую, но смысл такой. Можно ли сравнить Вилком и Бернина? Да, конечно, можно. Спасибо за вопрос. И я с удовольствием на него отвечаю. И также, чем отличаются программы и какая из них лучше? Ни для кого не секрет, что производитель этих двух программ один и тот же. Отличаются программы интерфейсом, ценой и, соответственно, возможностями. Также программы имеют разную защиту. Для работы вилкам необходим донгл, а для работы Бернина нужно единожды ввести коды и после программы работает без каких-либо ключей. Вилкам es 4 ориентирован на профессионального пользователя, работающего не покладая рук на создание логотипов. В его гараже по крайней мере одна промышленная или полупромышленная машина. Бернина – программа для тех, кто считает машинную вышивку своим хобби. Работает, когда придет озарение и вышивает на бытовой одноигольной и иногда одноголочной машине. Цена последней версии вилком – 5500. Цена Бернина в районе 900 долларов. Чтобы снизить цену, производитель должен урезать возможности, что он и сделал. Самое ценное, что передалось по наследству Бернина – это генерация стежков. Благодаря унаследованной платформе, «Бернина» занимает одно из первых мест среди бытовых редакторов по формированию стежковой заливки. Из программы убрали в первую очередь всю начинку, связанную с передачей данных и поддержкой промышленного оборудования. Также в ней отсутствует функционал массового создания логотипов и другие полезные фичи по сопровождению клиентов. В общем, все то, что облегчает жизнь владельцу большой и средней вышивальных студий или тем, кто там работает. Конечно же, это не все, иначе бы программа не стоила в пять раз дешевле. У Бернина значительно уменьшен инструментарий. Это заметно уже на этапе открытия программы по шаблону. Количество панелей, а следовательно, функционала, несоизмеримо. Кстати, удалив из программы Бернина функционал для промышленного оборудования, производитель наделил ее полезным функционалом для бытовых машин. Это многократное запяливание для приставных пялец и прорезная вышивка для работы с устройством катворок. Кстати, у Бернина он решен лучше, чем у других производителей. Функционал для работы в технике лоскутного шитья, рельефное вышивание, пуговичные петли для тех, кто ждет, и так далее. Все это удобно и полезно. Принцип создания объектов у программы один и тот же. А вот возможности вилкам по созданию объектов превышают возможности Бернина. В обеих программах имеется стандартный набор инструментов для создания строчек, гладевых валиков и объектов свободной формы. Но вот создание клонов объектов с помощью специальных инструментов вилкам значительно вшире. Взять хотя бы возможность создания клона для незамкнутого объекта. Все инструменты я перечислять не буду. Из этого можно сделать отдельный обзор, который, кстати, я со временем сделаю. Скажем так, если мы начнем строить одну и ту же базу из объектов в обеих программах, то в ЕС yes мы это сделаем быстрее, а отдельные элементы попросту не сможем создать в Бернина, и придется изворачиваться. Обе программы имеют одинаковый инструмент для создания текстовых надписей. Когда я говорю одинаковый, я Предполагаю, что он один и тот же, да, принцип его работы. А он позволяет создавать надпись с помощью встроенных вышивальных шрифтов, которых вилкам и Бернина достаточно, к сожалению, они на латинице. А также за счет конвертации шрифтов TTF и OpenType. Опять-таки, в Вилком yes ЕС более развернутый, развернутый функционал по настройке. И у него в арсенале имеется автоматическая конвертация TTF шрифтов в вышивальный шрифт. Несмотря на все это, качественные надписи вы получите в обеих программах. След за созданием объектов идет формирование стежковой заливки, которая состоит из предварительной прострочки и основной заливки. Здесь мы видим, что Бернина не так уж просела по сравнению с вилком, но это до момента, как мы начнем редактировать стежковую заливку. И яркий пример – настройка автопроколов при сатиновой заливке, когда длина стежка превышает допустимую. В Бернина мы можем указать только применить проколок к заливке, а у вилком имеется возможность настройки. Более тонкой настройки. Это же касается настроек тотами и так далее. В Бернина нам предлагают стандартные схемы, а в вилкам возможность самостоятельно настроить шаг стежка. И если мы пойдем проверять настройки других заливок, мы обнаружим то же самое. Также в Бернина отсутствует возможность создания и сохранения стилей, которые содержат определенные настройки инструментов и заливок. Вещь очень полезная. Ну, по крайней мере, для тех, кто часто работает и с однотипными, скажем так, с однотипными стежковыми заливками. Настройки стежковых заливок напрямую влияют на возможность быстрой работы, а также на то, как вы можете воссоздать ту или иную строчку. Косички, кирпичики, вот как раз с помощью проколов создаются. Все вышесказанное касается и эффектов к стежковым заливкам. Там, где в Бернина будут стоять жесткие параметры, вилка мы найдем возможность плавного изменения. Подведем итог. Поддержка промышленного оборудования, функционал для создания массовых заказов, инструменты для работы с клиентами, гибкая настройка стежковых заливок, инструментов и различных эффектов. По всем этим параметрам вилкам, конечно же, опережает Бернина. И было бы странно, если бы это было бы не так. Программа за 5500 должна оправдывать свою цену. При этом и цена на Бернина с ее функционалом относительно вилкам очень даже логична. Мы можем часто видеть, что люди, работая в Бернина, создают дизайны ничуть не хуже, чем те, кто работает Вилком. Во многом это связано с творческой составляющей, зависящей от дизайнера, а не от программы. Можно обойтись без косичек, сформированных проколом иглы, но без умения красиво положить стежки и преобразовать рисунок в вышитую картину. В мире машинной вышивки не обойтись. Если у вас остались вопросы и вы хотите что-то уточнить, пишите, я отвечу вам новым роликом. Обзоров много не бывает. Спасибо за внимание. Хорошего дня!